Мы привыкли больше к гороскопам, Тем, что в основном звучат в эфире, И идем по азиатским тропам, Путь хоть там вся правда в нашем мире. С Новым годом вас я поздравляю и желаю крысам утонуть. Пусть в этом году все станет лучше. И вернется честь и доброта Больше смотрим, что нам на востоке Предсказали мир или море брани Ждим мы крысы временные сроки Забывая то, что мы славяне С Новым Годом вас я поздравляю И желаю крысам утонуть Пусть в этом году все станет лучше, И вернется честь и доброта. Говорят рожденных год паучи, вы начальником черты, Творчестве в среде в труде наручно, Ткут частенько правду из мечты. С Новым году вас я поздравляю. И желаю крысам утонуть Пусть в этом году все станет лучше И вернется честь и доброта Наши предки солнцу поклонялись Потому и взяли низгиря. Символом достатка нарекали Нима плодородная земля Лугаю вас я поздравляю и желаю крысам утонуть. Пусть в этом году все станет лучше, И вернется честь и доброта. Преданные люди землянины, ценят дружбу, любят круг родной Зачастую могут быть ранимы, Если предадут их за спиной. Новым годом вас я поздравляю И желаю счастья много вам Пусть в этом году все станет лучше И вернется честь и доброта Все это, конечно же, загадки Хотя сколько им уж сотен лет Новый год пройдет, пусть и гладкий, Чтобы мир царил на всей земле